Монако. О чем вы подумаете в первую минуту, услышав это название? Город-государство, горный бизнес, отсутствие налогов, богатые яхты? Что бы вы не представили, скорее всего вы догадываетесь, что Монако это очень красивое и интересное место. И это действительно так. Из Ниццы можно съездить в Монако и провести там целый день. Если хотите успеть посмотреть смену караула в Княжевском дворце, которая проводится в 11.55, то выехать из Ниццы нужно пораньше. Добраться из Ниццы до Монако можно на автобусе номер 100. Автобус идет по берегу приблизительно 45 минут. Если выйти на остановке кладбища Симтьёв, то знакомство с Монако можно начать с ботанического сада Жакдо Экзотику, где представлено множество кактусов и где, судя по их виду, они чувствуют себя как дома. Вы когда-нибудь видели кактусы, похожие на черные розы? Нет? Тогда вам сюда. Гуляя по дорожкам этой сказки, вы любуетесь открывающейся панорамой на княжество Монако и Лазурный берег. Здесь же в саду можно посетить пещеру обсерватории. И полюбоваться впечатляющими сталактитами и сталагмитами. Пещера была открыта в 1916 году, когда-то неподалеку находилась небольшая астрономическая обсерватория, отсюда и название пещеры. В пещере долгое время велись раскопки, пока ее подготавливали к показу широкой публики. В 1950 году пещера была открыта для посещения. Пещера карстовая и образовалась вследствие размывания известняковых пород водой с растворенным в ней углекислым газом. Спускаясь в город, любуясь растениями и цветами, небольшими парками и чередой милых улочек, у берега моря находится вертолетная площадка, с которой можно отправиться на различные вертолетные экскурсии вдоль побережья. Однако заказывать их нужно заранее. снова подъем, на этот раз в исторический центр Монако, в Княжеский дворец. Посмотреть Княжеский дворец интересно, но снимать там, к сожалению, нельзя. Дворец был построен в 1191 году как генуэзская крепость. Сейчас он является официальной резиденцией правящего князя Монака Альбера II. После дворца стоит отправиться в Океанографический музей с аквариумом. По дороге в музей в очередной раз открывается вид на порт де с роскошными яхтами, созданными недавно на отвоеванную море-земле. Океанографический музей впечатляет своими размерами и экспозицией. Его аквариум будет интересен как детям, так и взрослым. В нем представлены растения и животные, обитающие в Средиземном море и в тропиках. Акул можно даже погладить в открытом бассейне. После музея можно пойти в порт Порт глубоководный, поэтому туда заходят океанские лайнеры. Конечно же, в нем можно увидеть много больших яхт. Недалеко от порта находится вход в подземную железнодорожную станцию, с которой можно вернуться вниз или отправиться в другие города побережья. Дороги на станцию зайдите в Форт-Антуан. Это одна из достопримечательностей Монако. Построенный в 18 веке, в наши дни Форт служит театром под открытым небом. До казино в этот раз мы не дошли. Обещаем показать его, когда посетим Монако в следующий раз.